и снова с вами лодки розовый Ветров. вставляем вам новую посадку сидений П-образная посадка под 11 мест спереди 2, а сзади 9 сидения легко трансформируются в спальное место размеры которые сейчас покажем съемка немножко в другом формате широкоформатном Вот уложили сиденья, спальное место. Получается очень большое пространство для сна размерами полтора метра на 2 метра в длину. Более чем 2 метра. Где-то 2-10. Можно даже попробовать поперек спать.